Завершающий матч Сегодняшнего игрового вечера, дорогие друзья Агрессив, в которых я Опечатался Вот так вот правильнее Агрессив Виктимс против Бродерс Ин Армс Карта Мираж а, в атаке у нас начинает агрессив И бродерсы будут обороняться Все, въезжаем с ноги Быстро, резко и тащим Вы сейчас будете стримить финал коса смерти Против импульс? Нет, конечно, Степан Жук Мне никто с ä, Вопросом касаемо комментирования этой игры Не обращался даже а, КГЗ К А, Киргиз, это Киргиз, черт возьми Все понял, Киргиз, Казах, короче Да, все те же самые, ребята Пистолетка пока что складывается более успешно для коллектива Brothers in Arms. Aggressive Victims. вот сейчас уже теперь перетаскивают одеяло на себя. Чудо-травик Веселун. Да ладно! С тремя ХП, дорогие друзья! Клатч! Один в два! С тремя ХП! Какие же сегодня жесткие моменты целый день нас преследуют. Это просто что-то с чем-то. Давайте знакомиться с составами. Чокнутый, Бродяга, Донтачей, Фария, Шара и 1337. Это таков состав команды Aggressive Victims. И Brothers in Arms, это Чудо, Травик, Веселун, Киргиз, Казах, The Best Zored и Шоев. Вот такие у нас сегодня выступают ребята. Удачи им, зрителям, как обычно, приятного просмотра. Ну и в целом этот матч особо ни на что не влияет. Ну, скажем так, для команды Brothers in Arms он ни на что не влияет. Это не относится к команде Aggressive Victims. Потому что они там в перспективе могут бороться за четвертое-пятое место. А пятое место, как я уже говорил ранее, покидает турнир. Поэтому все будет зависеть от того, как они сейчас сыграют. А, кстати, кстати, да Нужно признать, что очень неплохо Сейчас раунд провели Агрессив Victims. А, спасибо большое, Сомчик а, От души, душевно в душу Обнял вас, спасибо, спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Еще раз вас с победой а, Киргиз тащит, Киргиз Затаскивает раунд и 2-0 В итоге, дорогие мои друзья Очень хороший, очень дельный Раунд сейчас Сделали Агрессив Виктимс но, увы, ах, не совсем сработал. Для агрессии Victims это последний раунд, который они а, должны сейчас сыграть. Но тут, конечно, опять-таки, если считать все правильно и досконально, то, скорее всего, шансов у агрессии Victims занять пятое место уже попросту нет. Скорее, потому что РТВ должны завтра будут выиграть у команды Хопхей просто с огромным счетом. Там очень большая разница в очках. И поэтому, наверное, все заранее предрешено. Завтрашние игры, скорее... Просто игры, которые формальность, да, должны быть сыграны, но уже особо ни на что не повлияют. Чудо-травик веселун, даблкил, минус один от шары. И, как вы понимаете, один минус на два фрага. Это, конечно, численный перевес на стороне соперника. Ну, прокидывается все, что можно. Чокнутый бродяга вырубает за best Зорода. И проходит Вот зря. Кстати, очень зря сейчас забиваются игроки обороны в коннектор, да еще и вдвоем. Очень неудобная... Позиция для ретейка. Коннектор, да, потому что из нее торчит только голова. Там сопернику особо будет несложно забрать своего визави, когда у визави торчит только голова. Но Киргиз вновь затаскивает, надо признать. На этот раз Киргиз дал разменный минус и забрал шару следом. 3-0. Но очень хочется увидеть девайсы у команды Aggressive Victims в количестве 5. Вот это как раз интересно, да. Вот пять раундов, простите, 5 девайсов. Такого раунда в исполнении АВ, по-моему, еще не было. Вот именно чтобы 5. Было 4, было еще там сколько-то. Ой, чудо-травик весело на меду, то, что вырубил чокнутого бродягу. Но раунд начинается не очень хорошо. Нужны гранаты, знаешь, что там есть снайперская винтовка на меду. Ну, нужны хоть какие-то гранаты. Ой-ой-ой, как зря, сейчас очень сильно рискует чудо-травик. Там на миду есть эйфория, просто эйфория пока не в курсе, да, что Чудо Травик не чекал мидл и очень сильно рисковал. Шара 58 хп. Эйфория все-таки погибает, уже Казах даже подтянулся на выручку к своему тиммейту. К сожалению, Казах погибает сам. Киргиз забирает шару на точке Б 1-3-3-7 минус вражеский снайпер. Но опять же, численный перевес, все такое, позиционная игра на мираже, всегда строится вокруг мида. Тот, кто держит мидл, тот... По сути, и диктует правила раунда. Очень и очень стратегически важная позиция. Она практически контрит большую часть перетяжек от обороны. Ну и да, и сама оборона видит большую часть движений и перетяжек от игроков атаки. Поэтому контроль мида всегда жизненно необходим. И это 4-0, дорогие друзья. Потому что мидл, как вы заметили, захватили игроки команды Brothers in Arms. И это я уже миллиарды раз, так скажем Озвучивал На трансляциях На различных матчах На различных ивентах На картах Мираж Потому что многие не понимают на самом деле Насколько важен э, матч, матч Вернее, не матч Насколько важен мид Простите, какой матч Ой, что это было? Чё, а он что, на голове у него, что ли, шел? Ничего себе Ничего есть какие моментики. Забавные моментики. Размены на точке А, дорогие мои друзья. 3 в 3 ситуация. Наконец-то атака разменялась, ну, хотя бы не в минус для себя. Это уже дает надежду. На тускане тоже очень важен мидл. Да, разумеется, конечно. Практически на любой карте, на которой есть мид, он всегда важен. Потому что не зря же он центр. Все перетяжки налево и направо делаются практически через центр. Так или иначе, косвенно его задевая. за Зорот. Ой, даже двоих. Ой, даже двоих унес. Последним остался чекнутый бродяга. Но есть информация точно по одному игроку. Сначала надо утрясти проблему именно с The Best, который сейчас находится под КТ. И нет. И нет, к сожалению. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, дорогие друзья, 5-0. Сколько за трансляцию берете? Александр Степан в моей группе ВКонтакте. В разделе товары. Есть все цены актуальные. Я никогда не озвучиваю их вслух. Они есть. В группе ВК. Можете зайти и посмотреть. Ну, собственно, вот, даже сейчас не 5 девайсов у команды Aggressive Victims. Я вот все жду, полноценный девайсный раунд, но постоянно получаю раунд, в котором хотя бы один игрок играет с диглом. Это немножко, конечно, расстраивает. Хочется увидеть прям что-то мощное. Что-то такое, знаете Да, вот сейчас, кстати, очень сильно рискуют уже игроки обороны Заметьте ситуацию по миду Там вообще нет никого из игроков обороны Доступная перетяжка будет только через кт А она долгая Вот почему важен, важен тот самый Тот самый мидл Чудо, травик, веселун, минус шара Тут, конечно, Шаре не стоило отдаваться Но, опять-таки, повторюсь Контроль Медан на стороне команды Aggressive Victims а Это значит, что быструю перетяжку Как на точку Б, так и на точку А Они всегда могут успеть сделать Коннектор они, кстати говоря, уже захватили Чудо Травик Веселун стягивается на хелпу Забеззород И вот самый важный момент, как раз хотел сказать, Казах Он-то уже на хелпе Выбивает бомбу Теперь за бомбой придется идти, хочешь или не хочешь И, опять же, открываться придется с очень неудобной позиции. Последний снова остается... Ой! Ой, какая хаешка в слоумоушене то прилетела! Роскошная. Просто Муа! изумруд, дорогие друзья. Иначе не скажешь. 6-0. Прокрастинатор. Саня, привет. Запустил твою трансляцию на проектор. Взял певчанский, сижу, ностальгирую. Респектулечка вам, приятного просмотра и вкуснейшего вам певчанского. И ностальгии самый-самый-самый задушевный. Но пока что, да, здесь, конечно, красотой Counter-Strike не особо блещет. Какие-то интересные, смешные даже в какой-то степени моменты есть. Но красота Counter-Strike заключается все-таки в борьбе одной команды с другой. Кстати, Бета Естер, спасибо вам большое за подписку на Твиче. 1-3-3-7 вырубил чудо-веселуна с э, снайперской винтовки. Но по-прежнему это лишь только часть компенсации за потерянных игроков для того, чтобы этой полной компенсации, так сказать, достичь, нужно делать какие-то фраги помимо этого. Ну, подставился 1-3-3-7. И теперь вновь... Ой, don't touch! Don't touch! Нет. Вновь киргиз. Киргиз. Кстати, заметьте, как часто киргиз делает последние минусы в раунде. Вот он постоянно то клатч остается, вытаскивает то один э, вместе со своим тиммейтом, например, там вот сидят они на точке, да, и последних обязательно забирает Киргиз. Кстати, статистика Киргиза, ну, говорит сама за себя. 13 к 2, больше всего киллов настрелял именно он. Работа через мидл, что абсолютно правильно, и сплит-пуш точки Б в данный момент у нас, опять же, здесь проглядывается три игрока на коврах, два на миду. Соответственно, это точка Б, и это уже не обговаривается, но... Минус от чуда травика по эйфории. И атака что-то встала. Вся сложность в том, что атака уж если решила делать быстрый раунд, то останавливаться нельзя, дорогие друзья. Снова Киргиз, снова Казах и The Best. Последним остается снайпер команды Aggressive Victims. Это чокнутый бродяга. Ну и у него, конечно, маловато шансов на победу. Чего уж здесь говорить-то, да? Пять соперников все-таки. Но забрал вражеское АВП. Это хорошо. Дуэль снайперов выиграл. Но говорит ли это о возможной победе в раунде? На самом деле не думаю. У него задача такая, его мать так научил играть. Все, тогда вопросов нет. The Best Zorad. Завершающий минус. И победа в первой половине достается коллективу Brothers in Arms. Но в одну калитку. Да, как бы жутко это не звучало, конечно, это 8-0. И еще 7 раундов впереди. В теории, конечно, агрессии victims смогут забрать их все. Но точно в, в такой же теории могут все и отдать. И, ну, 15-0, конечно, видеть здесь не очень вообще хотелось бы. Вновь мидл захвачен игроками атаки. Но, как вы уже можете заметить, практика показывает то, что захваченный мидл игроками атаки не дает, к сожалению, игрокам атаки никакого преимущества. Но, ну, возможно, просто они не знают, как грамотно этим преимуществом распорядиться. Чудо-травик-веселун. Минус 2 в яму. Минус из, каз... <связать> из Казаха. Ну, ладно, можно сказать, минус 2 из Казахстана сейчас прилетает на мидл. Шара последний. И третий минус от Казаха. 9-0. Ну. Ну. <связать> Баранки гну, дорогие друзья. Здесь, конечно, все очень жестко и ужасно. Действительно, складывается для Aggressive Victims Но, повторюсь, для них этот матч не столь важен. Хотя, да, какой-то определенно, конечно... Толк он имеет, если вдруг завтра road to victory в игре с командой Хопхэй будут играть овертаймы, и там у них матч закончится со счетом там 20 какие-нибудь там 7. Э -э в пользу команды РТВ. Тогда да, агрессив Виктим сможет быть и могут попасть на пятое место. Но без этого, конечно, такого не произойдет. 3 в 4, дорогие мои друзья. Развал. Развал пока что по всем фронтам. Снова казах. Вообще, Казах, Киргиз и Чудо Травик прям втроем эту игру делают. The best. Я ни в коем случае не говорю, что он играет плохо, как и Шоев. Просто их слышно гораздо реже. Обычно в каких-то жестких постоянно перестрелках участвуют именно эти игроки. То есть именно эта троица. Киргиз, Казах и Чудо Травик. 1-3-3-7. Замечательная позиция. Удалось пробраться в тыл врага. Забрал Кейзета. Казах пропустил уже соперника. Ой, смотри, какая король, Киргиз, простите. Не казах, а киргиз. Ой, еще и полбу. Еще и полбу прилетела, 10-0. 16-2 у нас здесь предполагает развитие событий Мишка. Ну, товарищ Мишка, не знаю, не знаю. Здесь, конечно, опять же, повторюсь, все очень неоднозначно. Слишком много вопросов команде агрессии Victims. То ли атака у них на мираже настолько не подготовлена, то ли что, но не получив ответы на эти вопросы, а адекватный ответ правильный ли это счет, тоже дать пока невозможно. кей <coughs> Дабл-килл! touch. Ну, запотей. Запотей, дружище. Искренне хотелось, чтобы сейчас агрессив виктимс показали зубы и хотя бы этот раунд взяли. Но скажу свою крылатую любимую фразу. Но если такие раунды не забираются, то... Ну что вообще можно тогда... Думать, да. На что можно надеяться, если даже здесь не удается победить? Бомба поставлена, в плюс разменялись и все равно слили. А там, если допы поиграются, 16-14 либо 14-16 пишется, дабы исключить накрутку раундов и таки. А, -а, а, все понял, понял, Виталий. Все хорошо. Это, кстати, очень важная информация, действительно, чтобы никто ни ничего нигде не накручивал. Это работает, работает, я уверен. Ну, в таком случае агрессии Виктимс уже не рискует э -э занять пятое место. И тогда вообще уже все становится слишком очевидно. Потому что только за счет овертаймов ФНФ могли занять четвертое. Поэтому, в принципе, это те матчи, которые играть не обязательно от слова совсем. Они уже ни на что не повлияют. Ну, разве что там в атаке. Но, опять же, на первое место они не претендуют. Так и так, второе место за ними. То есть матч, который будет в 20.00, по сути, вообще не важен. Но посмотрим. В любом случае посмотрим. Ради, так сказать, престижа и зрелища. Все равно мы должны отсмотреть все матчи, которые были запланированы. Но у команды Хопхей против Road to Victory там тоже, как бы, вопрос просто, разве что Хопхей с какого места из группы выйдут, со второго или с третьего. А РТВ в таком случае, опять-таки, последнее место занимают уже, можно сказать, досрочно. Ну, 12-0, дорогие друзья. К сожалению, последний матч сегодня прям... Ну, я сразу говорил, что первые и последние матчи, они будут не очень интересны тем, что как минимум здесь встречаются сильные команды со слабыми командами, что и получилось. А вот равный матч, который был номер 2, ну, это просто я прям, возможно, даже чтобы кайфануть, пересмотрю его. 5 в 2. 1-3-3-7. Все-таки поставил хэдшот Зебесту. Но это уже, наверное, можно расценивать в какой-то степени как достижение. К моему величайшему сожалению, это жестко. Кстати, это ребята не из слабых. Агрессив victims я понимаю, что они не прям из слабых, но они все-таки занимают четвертое место в группе. Это уже говорит о том, что они в своей группе, в частности, слабее большего количества команд, Да. Агрессив Виктимс... У кого выиграли-то? Несложно вспомнить и догадаться, да? Они выиграли у команды Road to Victory, которые проиграли всем. Поэтому относительно группы Б, агрессив Виктимс слабые. Ну, может быть, допустим, относительно группы А, они были бы помощнее, да? А так, конечно, я ни в коем случае не говорю, что здесь кто-то в глобальном плане слаб. Просто так группа распределилась. Так команды просеяли, да? I don't touch! Тащи! И снова нет. Ну, опять же, один на один оставался. Сделал минус по Киргизу, но не сумел очень быстро перестроиться. Возможно такое. Привет, новый микро. Слышно по-другому. Сережа, да, привет. О, привет, кстати, тебе огромный. Уже соскучился прям э, по тебе. Вот. Что касается микро нового, да, новый микро приобрел еще под новый год. Там в описании, кстати, он написан, поэтому да. Приобрел. <клёх> ну и микшер еще к нему звуковой докупил. В общем, затарился под новый год себе девайсами, обновил мыша, монитор, клавиатуру, все обновил, короче, всю периферию. <клёх> the best. Куда вообще на ноге забегал? Че там пытался поймать? Не знаю. Ну, тут уже опять же. Ну, 14-0. Не предусматривают под собой, дорогие мои друзья, какие, наверное, возможные камбэки. А, да, они есть. Есть шансы на камбэк. Но эйфория. Только если капитан команды затащит. Только если капитан команды затащит. Успел в коннектор прошмыгнуть. Но теперь его АВП здесь будет крыть. Че? Не будет крытия. Киргиз добр сегодня. Привет, Дестра. Не-не-не, это не Дестра, <смех> это Сережа гора. <смех> это немножко другой Сережа. Но все-таки Киргиз. Все-таки последнее слово за ним. И 15-0 итоговый счет. Я не думаю, что для кого-то было ожидаемо что-то другое. Но разве что Мишка. Мишка думает, что будет 16-2, поэтому, по его логике, агрессив Виктим сейчас заберут пистолетку. Быстрое начало второй половины. Мне кажется, Brothers in Армс хотят просто закончить этот матч побыстрее. Даже не дали возможность передохнуть своим соперникам, которые замучились, наверное, как говорится, стирать кровь <laughs> со своих губ. Пока потому что по ним прилетала мощная наковальня. Ну, ничего страшного, все проигрывают. Все проигрывают. Я уже неоднократно это говорил. И я сам, когда играл в КС, тоже проигрывал. 16-0 проигрывал и всякое бывало. Поэтому тут... ну что, Это игра. Это игра. В ней всегда есть победитель. Всегда есть проигравший. 130, простите, 1337. А, разменялся а, сейчас со своим соперником, да. Забрал казаха. Но и сам, к сожалению, погиб. И бомба установлена. Дефьюз китов, кстати, заметьте. Нет ни у одного игрока обороны. О, чудо-травик. Похороны устроил. Просто похороны. Все, дорогие друзья. И это, да, ужаснейшие, жесточайшие... 16-0! Brothers и нарамс просто катком проехали по своим соперникам, не дав им вообще никакого шанса на реабилитацию ни в ходе первой половины, ни уже во второй. Жесть.